Классические руны Волжбы Турисас, Иса, Эвас и по праву считаются также рунами Одина, руны Волжбы это его руны, а, Ну, работают они как вот то самое копье Гунгнир. Разбить сагнацию сознания. Применяется для магической работы, особенно для э, интеллектуальной магической работы, когда что-то нужно узнать, понять, за словами увидеть суть, за сутью смысл, за смыслом правду, за правдой истину. И вот эту вот многослойность надо пере, перепахивать, перепахивать, не просто читать между строк, между букв, между пикселей надо читать, и с человеческим разумом, с человеческим зрением, с человеческим инструментарием и возможностями напрямую это сделать невозможно. Это можно сделать только магическим интеллектом, проникнуть за слова, за слоизм, многократность повторяемых элементов, в общем, за текст. Вот тогда применяется эта формула, потому что она разбивает шаблоны восприятия просто вот сразу. Один умеет быть жестоким и злым, Локи его научил этому качеству и поэтому применение этой формы как раз и позволит вам посмотреть на рассерженного учителя, который просто указкой по рукам грязь и все. И сразу все понял. Ну, Это юмор конечно, да, но очень быстро происходит осознание. Но больно. Турисос, вы знаете ли так, это не нежный топорик.